Всем привет, вы на канале как заработать в интернете, сегодня я выведу деньги из инвестиционного фонда, у меня на балансе вот 11 долларов 43 цента, и далее в этом видео вы посмотрите презентацию данного проекта, также давайте посмотрим сколько рекламы на ютубе, я уже просмотрел рекламы здесь очень-очень много, я выбрал за последний месяц, люди здесь Пополняются, также телеграм-канал растет, все можно отследить, есть данная статистика. И вот какие страны сюда заходят, русско- и украинских людей практически нет. Здесь мое видео и еще там пару человек. И по Симулар Веб хочу вам напомнить, какие здесь участвуют страны в данной кампании. И вот за последний месяц была посещаемость 225 тысяч, это еще не предел, будет намного больше. И страны вот Индонезия, Польша, Германия, Аргентина и Мальдивы. Мальдивы. Итак, сейчас мы проверим данный сайт на платежеспособность и посмотрим, как быстро он мне заплатит деньги. Буду выводить на Perfect Money 11 долларов. Perfect Money и нажимаю кнопочку ⁇ Вывод ⁇ Так, транзакция успешна. Видим время. 1158 Итак, так прошло чуть менее двух часов вот выплаты 11 долларов также мне вот с депозита начисления пришло еще раз вывел 2 доллара вот они выплаты плюс 11 плюс 2 доллара сегодня воскресенье данная компания очень-очень быстро платят очень мне нравится в данной компании работать и еще хочу показать, зашел на свой YouTube канал, сообщество, и здесь заметил вот такую публикацию Robotics онлайн один год назад, даже больше. Года назад я стоял выпозит 200 долларов, и данная компания до сих пор работает, она также зарубежная. Вас не устраивают ставки по депозитам в банках? Вам надоело ждать зарплату? При этом вы слишком заняты, чтобы самостоятельно разбираться со своими сбережениями и следить за всеми компаниями на рынке? Обращайтесь в компанию Invest Funds Online. Мы позаботимся о вашем финансовом благополучии. IFO – это современная инвестиционная платформа, представляющая новейшие доходные технологии и инструменты. Все продукты компании – IFO Crypto, IFO Startups, IFO Classic – MLM iFoe – iFoe Carrier. Клиент передает свои сбережения в доверительное управление компании через онлайн-платформу. Средства распределяются в более 100 разных портфелей, и трейдеры компании включают этот капитал в планируемые сделки на фондовом и криптовалютном рынках. Реализуется процесс торговли ценными бумагами и цифровыми активами. Каждые 24 часа трейдеры переводят полученную прибыль на счета компании. В автоматическом режиме на инвесторский счет на сайте IFO начисляются дивиденды каждые 24 часа. IFO Classic – 1,17% от суммы инвестиций с понедельника по пятницу. iFoU Crypto – 0,91% 7 дней в неделю. IFO Startups – 0,97% 7 дней в неделю. Полученная прибыль доступна к снятию в любое время. В автоматическом режиме после получения дивидендов вышестоящим спонсорам начисляется комиссионный процент прибыли от суммы дивидендов партнеров по 8 уровням. 10%, 3%, 3%, 2%, 2%, 2%, 2% 1%, 1%. В общей сложности это 24% ежедневно от дохода всех партнеров в MLM-сообществе. Часть прибыли компании распределяется на выплату премий клиентам по программе «IFO Career». Каждый клиент может пройти путь от дистрибьютора до совладельца компании и получить премии от 100 долларов до 1 500 тысяч долларов в зависимости от собственных достижений. Часть прибыли покрывает оплату налогов, выплату зарплат, штату сотрудников. Основная часть прибыли аккумулируется в резервном фонде организации. 2021 год. Официальное открытие и регистрация онлайн-платформы для инвесторов со всего мира. 2022 год. Увеличение объемов торговли для устойчивого развития и обеспечения прибыли инвесторам. Ребрендинг и модернизация сайта компании, а также расширение возможностей платформы. Добавление новых способов оплаты для проведения финансовых операций на платформе. Расширение штата сотрудников для еще более успешной работы. Тестирование и запуск нового продукта IFO Startups. За счет комбинирования продуктов IFO Крипта, IFO Classic и добавления набора инвестиций в новые криптовалюты и новые компании на этапе запуска, наши специалисты разработали продукт IFO Startups. Это структурированный финансовый продукт, который обеспечивает инвестора средней ежедневной прибылью 7 раз в неделю. Пожизненный инвестиционный период. Ежедневное начисление 0,97% от суммы инвестиций. Сумма депозита варьируется от 250 долларов до 25 тысяч долларов. 2022 год. Открытие новых вакансий на должность регионального директора. Запуск рекламной кампании. Начало полномасштабного развития бизнеса по всему миру. 2023 год. Разработка, тестирование и внедрение новых продуктов для расширения возможностей инвесторов. Организация мероприятий для встреч инвесторов в разных регионах планеты с целью обучения и модернизации взаимоотношений с компанией. Запуск мультикриптовалютного HD-кошелька для хранения и выполнения операций с виртуальными монетами iPhone Wallet с функцией трейдинга. Запуск собственного обменника электронных валют. Мы помогаем тысячам людей закрывать свои текущие потребности в расходах и накопить капитал, достаточный, чтобы не переживать о будущем, в том числе на пенсии. Мы заинтересованы в успехе всех сторон, клиентов, сотрудников и сообществ, с которыми живем и работаем. Активный депозит обеспечивает инвестора стабильным пожизненным доходом. Станьте частью InvestFunds Online. Примите участие в создании лучшей реальности для себя и будущих поколений.